Бурдж Халифа. Н.В. В это верится с трудом, хоть история свежа. Есть над облаками дом, 104 этажа. Бьет фонтан при доме, том с прытью мальчика пожа, то бежит своим путем, то сигает в антраша. Так и ты. Держись отважно, в небо синее глядя, мыслью светлой возносясь Выше башни стоэтажной, И с величием светской дамы, Зная развязку всякой драмы.